Итак, привет, ребята. Сегодня мы вырвались с Андрюхой на охоту. Уярим по СШ. Не знаю, что будет, но постреляем чуть-чуть это точно. Ветке, У вас много сетей, да, стоит? Не, однако. А если не очень слабо? Да. Мы уже сегодня уже. А стояли. что, мелкая, да. крупная? 32. А это а что на стреллятку не ставите мелкую, экраны? Стреллятку нужны яму. Не, не, ну все равно вы, пожилой человек, должны знать бы ямы. Да. Ну, зато надо сработать. На севере я зайду. Дома-то грех не знает. Да. Это так. Останет след на письме, чтобы не сидеть да. в воду сильно. Да. Гуляем ходить. На удочку ни себя не идет, да? Нет. Да что-то веселее то, нефига, да, что -то время, ну, ну. Вот, что нету Да? Поближе Мусор один, блин Да Найчистейшая ряда Вода упала mm -hmm. вот А вот... нынче как-то даже, по-моему, у не было сверху, да? Почему? Mm -hmm. Вода у тебя наподнялась была Где-то с двух да Как там грустно mm -hmm. Да, так Дай-ка мы здесь и зады, А такая хуйня уже, не будет идти mm -hmm. mm -hmm. Так ясно понятно ее надо, блядь, каждый день проверять. Не, не каждый день, какие два дня. Не, ну хотя бы что. Ну. Да и менять лучше сеть. А мы меняем. Ну. Вот надо было А здесь вот немножко ближе к берегу. А там, он. А здесь глубоко, не? Глубоко. Здесь, вот, здесь. Ну, ну, ну, в принципе, нормально. А сеть такая полторашка. Ну, не ну, нормально. У -у -у. С этим капило. запасом, чтобы. Угу. Нападение воды. Полиэтилен какой-то шип был. Кось. Китайцы отправили подарок на новый год. Мы один раз ставили, вот за тони, когда копали там. Хорошо навился, чебак. Карась, блядь. Ого, триста, да угу. наверное. Первая рубежка. На Ненееве там мужики оселуя, там пиздец. Ну я на Ненееве пароход перегонял я. Ну это они, наверное, день по. Не, не По этим речкам боковым. Ну, ну. В бахте не были там? Нет, а мы перегоняли, мы Ну что, ребятки? Два местных аборигена проверяли а сеть. Короче, сороковку, да, Да. и, короче, поймали всего одного судачка. Сами видим. За полмесяца, говорит. Мне с трудом верю, что за полмесяца. Скорее всего, они так как незнакомым людям сказали, что одна сеть. Я думаю, из-за ну, одной да. оба сети никто не ходил. И, Боже, вон похудеть. Да, на кота да. Вот такие дела. Ружишки не расчехляли. Верим и нам надо понять вон туда там он короче ребят сосняк на той стороне туда и пойдем Вот иду нашел целую дорожку. За да, еще. Вон там. И здесь. Так. Да. Ох! Какой-то пляжный. Вот так. Да. Вот там трубка. Гибучие резки. Вот. Так. Ты где там? далеко уже. Так. Это чехол. Вообще... Чехол мешает. Вот. снимаю. Это, ребятки, тропинка зайчи. Охуенно, шодно. Да. Вот. Короче, так просто их не видно. Петли ставить тоже, блядь, далековато ходить, нахуй. Да и работа не позволит. Да, да. Ну чё, ребятишки? Видели мы следы заячьей, Прошли километра 4. приблизительно. Сейчас вот решили чайку бабахнуть чуть-чуть. Посидели, подумали, думаем, сейчас, наверное, зайдем на остров и похуярим по острову. Потому что зайчих следов вдоль берега очень много. Ну и может быть зайчика где какого дурного встретим. Хуево, знаешь, будет он там, блин. Угу. Вот. Ой, ладно. Но ну, пойдем вот так. Да. Вот туда. Сейчас, короче, Андрюшка будет производить выстрел по этой льдине, вот с такого расстояния, 150 метров, дробь, пятерка и тройка, три выстрела. Э, стой, я Там ты бачка камера целая? Целая Людина нихуя не целая Да ты не о чем Нормально, да. дробь это мелко. Вот, ребятки Так, продолжаем На исходную Да, беги, патрон зарядный Иди, ага. беги, беги, беги Она же снимает Вот две дробины осталось там Все, ребята, выстрел следующего Эту, естественно. О, ребятки, смотрите, дыры, урком дыры. Ну, был бы, всегда бы с пули хуй попал бы. Ну ничего, нормально. она есть. Сейчас спускаться вниз. Они сырые? Андрюха, да не сырые? Андрюх. Да, не сырые, я тебе говорю. Вот видишь, стоит сухая. Вот ветки снизу Да. Вот стоит большая, но она сухая сверху сегодня. Вот стоит вот такая вот тоненькая, видишь жердина? Угу. Вот стоит жердина сухая. Вот, смотри, прямо Андрей, вот. Ты рюкзак сними. Вот. вот, видишь, сухая. Только не бросай его, чтобы ручки не растолы. Вот <звёк> угу. а ну, каких тихо, ворон летит. Сука, далеко. Андрей, ты здоровось. Он на тебя летит. А? Нихуя мне на меня. Ну-ка, тихо ти. Он не понял, кто где орет. Андрей, да это ты не рви, ты я тебе говорю, это хуйня тебе. Ты слушай меня, что я тебе говорю? Вот, видишь, стоит Джердина, вот. Я вижу. Да нет, вот прямо. Вот. Все, ее просто ломай, все. Без всяких проблем будет. Ружье собрался покупать, костер не знает, как развести. Да? Да. Забрал. Раз, шесть должно быть. Давай. Три. <связь> Четыре. Пять, шесть. Вс, вставь, Все ну, вот отсюда. Да я иду? Вот. Да я сейчас ближе подойду. Да <связь> И вот сюда смотреть его, видать, когда уже на жопу упал. А, туда? Вот сюда вот потом. Ага, ага. Контингар, ты сейчас спал. Это па памяти не хватит. Снять сюда, раз попал. И сюда он нахуя. Короче, заебись. Все, он Да. Бля, сюда не буду. О! Я отведу. Ты в землю стреляй. Для... Вдруг там кто ходит? Спасибо. Yeah.